Всем большой привет! Сегодня будем делать очень вкусные хрустящие малосольные огурцы на минералке. Подавать такие огурчики к столу можно уже на следующий день, а сам рецепт приготовления проще простого. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Для начала складываем чисто вымытые огурцы в миску, заливаем их хорошо охлажденной водой,